«Мой выбор – боевые искусства. Моя профессия – актер. Моя главная роль – художник жизни». Эти слова очень точно описывают всю жизнь автора этой фразы. Брюс Ли – внеземных амбиций человек. Невероятный боец и прекрасный актер. Своей историей он вдохновил миллионы мальчишек. По его жизни снято около 30 фильмов, а вскоре выходит 31-й. А посему предлагаем вам узнать больше о становлении величайшего мастера боевых искусств, яркого, позитивного, но в то же время мудрого и загадочного человека. Невероятная история Брюса Ли прямо сейчас на канале «Живая сталь». Ли Юнфан, приобретший мировую известность под именем Брюс Ли, появился на свет в китайском квартале Сан-Франциско. Сразу после рождения семья переехала в Гонконг. Брюс с детства интересовался боевыми искусствами, но серьезно ими не занимался. В школе особому усердем не отличался. Это особенно парадоксально слышать, когда вспоминаешь о достижениях этого человека. Интересно, что первый раз Брюс Ли снялся в фильме, когда ему было всего три месяца от роду. Благодаря тому, что отец был связан с миром искусства, мальчик стал часто сниматься в кино. Уже в 1946 году он дебютировал в фильме Рожденный человеком. Затем Брюс успел сняться в двух десятках картин еще до того, как ему исполнилось 15 лет. Особенного дохода и славы эти роли юноши не принесли, хотя приобретенный им опыт был огромен. Брюс Ли рос и не давал покоя всему кварталу. Второй такой шкоды в Гонконге просто не было. Брюс Ли носился по городу, дружил с кем попало, таскал яблоки сладков уличных торговцев и не слушал родителей. Большой грех для почитающих старость китайцев. Маленький, худенький, шустрый Брюс Ли не мог сидеть на месте, не желал ломать голову над арифметикой и английской грамматикой и испытывал огромное удовольствие только когда ему удавалось расквасить чей-нибудь нос. Он был щуплым, увертливым и абсолютно бесстрашным. Отец не давал детям денег из принципа, но когда Брюс попросил оплатить ему уроки кунг-фу, он неожиданно для себя самого согласился. У него появилась хоть слабая надежда на то, что это безобразие когда-нибудь кончится. Но перед этим был и другой хороший спортивный опыт у юного Ли. Мало кто знает, но величайший спортивный боец начал свою спортивную карьеру с танцев. В 13-летнем возрасте Брюс стал посещать уроки танцев, а спустя 4 года выиграл чемпионат по ча-ча-ча, проходивший в Гонконге. В годы жизни в США Брюс Ли начал сниматься в американских телесериалах и фильмах, демонстрируя боевые искусства. С 1966 года на ТВ выходил сериал «Зеленый шершень», а еще через год Ли появился в эпизоде ленты «Марлоу». Главные герои ему не доставались, и он решил покинуть Америку и вернуться в Гонконг, где надеялся получить должную популярность. И не прогадал. Брюсу удалось договориться с директором студии о возможности сняться в главной роли. При этом он сам должен был ставить все боевые сцены. Так, в 1971 году на экраны вышел фильм «Большой босс», который перевернул представление о боевых искусствах в мире кинематографа. На волне успеха были сняты фильмы «Кулак ярости» и «Возвращение дракона». Эти ленты сделали Брюса Ли суперпопулярным актером. Бег на 5 километров и сотни отжиманий, бесконечные удары по шку с песком, акробатика, бои в полном контакте, когда кулак противника что из силы обрушивается на твои ничем не защищенные ребра. С такими тяжелыми тренировками нужна грамотная поддержка, но Брюс ее не использовал. А жаль, ведь в то время не было настолько качественной фармакологической продукции, как сегодня. Интересно, каких бы высот он смог добиться сейчас. Тренировки в школе Ипмена заковали его тело в непробиваемую мышечную броню, научили почти совершенной технике боя. Брюс опробовал ее на своих одноклассниках, и результаты были более чем удовлетворительными. Позже лес Суэлл Дзюдо, Джиу-джитсу и бокс. Кроме того, внес свою лепту в боевые искусства, разработав новый стиль кунфу под названием Джиткундо. Кстати, он преподавал этот стиль в собственной школе боевых искусств, которую открыл в годы жизни в Штатах. Будучи учителем, Брюс сам никогда не прекращал совершенствовать свои навыки в кунфу, фу доводя каждое движение до совершенства. Он даже создал свою систему питания. Позже были опубликованы его методики тренировок, снискавшие популярность во всем мире. На гонконгских улицах с маменькиными цинками обходились неласково. На лакированный ботинок было приятно плюнуть, загалстук дернуть, но Вслед за этим наглец получал Саудо. Любимый удар Брюса Ли, когда на горло нападающего обрушивается закаленная многочасовыми тренировками ребро Ладони. В один злосчастный день он наткнулся на трех недружелюбных членов гонконгской триады, после чего двое из которых попали в больницу. По всем законам тех времен, Брюс Ли должен был умереть. Быстро и по возможности мучительно. Его, родившегося в Сан-Франциско, спасло только то, что он считался гражданином США. Мать за один вечер собрала вещи, купила билет на пароход и отправила Брюса в Америку к знакомым о том, что она посылает сына навстречу богатству и Славе до смерти перепуганная Грейсли и не подозревала. Но знала ли она тогда, что всего лишь отсрочит ему смертельный приговор? За ним не пришла мафия, он не попал в аварию, смерть ждала его там, где ее меньше всего ожидали. В один ничем не примечательный день у Брюса заболела голова. Казалось бы, обычное дело. И Бетти Тинг, актриса, у которой Ли находился в гостях, предложила ему таблетку от головы, в состав которой входил аспирин и легкий наркотик мепробанат. Сама по себе таблетка не представляла опасность, но в сочетании с другими факторами, как выяснилось в дальнейшем, могла вызвать отек головного мозга. На сегодняшний день эта причина смерти представляется наиболее вероятной. Брюс, который был перед миллионами людей, оставался собой, влюбленным в мир вокруг. Он ценил момент, занимался любимым делом, совершенствовался физически и духовно. Он ушел молодым, но успел оставить огромный след в истории человечества. Спасибо за просмотр и подписку. Не забывайте посетить наш паблик «Живая сталь», где вы всегда сможете получить помощь в вопросах железа от лучших спортсменов России и мира. Всем счастливо!